Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст о том, что такое APNG. Ссылка в описании. Там я прошелся по касательной по ESG сервису для создания собственно GIF и APNG и понял, что ему нужно посвятить отдельный скринкаст, а то и два. Наверняка в вашей жизни было такое, что вам понравился какой-то момент в фильме. Вы подумали сделать бы себе гифку с этим отрезком, но возникает вопрос, как? А у меня на это возникает ответ просто. Собственно, с помощью GIF это и делается и сегодня я расскажу, как именно это делается. Заходим на GIF, открываем видео GIF, нажимаем выбор файла, загрузить. ESGIF понимает все ходовые форматы видео, единственное ограничение – максимальный вес файла не должен превышать 100 мегабайт. Это минус онлайн-конвертера, но что вы хотите за такие деньги. Напомню ESGIF бесплатный конвертер. Так, видео загрузилось, здесь можно выставить с какой секунды видео мы хотим начать нашу гифку и какой закончить. То есть если у вас видео до 100 мегабайт, здесь вы можете выбрать из него любой кусок. Что делать, если видео больше ста мегабайт, расскажу позже. Следующий этап — можно изменить размер получившегося GIF. Я оставлю оригинал, так как это может повлиять на качество. Дальше выбираем, сколько у нашей гифки будет кадров в секунду, то есть фреймрейт. Тут на выбор дается от 5 до 25 кадров. Напомню, что видео воспринимается плавно без рывков, начиная от 24 кадров в секунду. Соответственно, плавность и длительность нашей гифки напрямую зависит от этого параметра. В ES-GIF есть ограничение. При 25 кадрах в секунду гифка не может быть длиннее 10 секунд. То есть, если нам нужна 20 секундная гифка, то фреймрейт нужно делить на 2 12,5 кадров в секунду. Но это уже будет не так плавно. Потом покажу, как это ограничение обойти. А мы поставим 10 кадров в секунду. Это не так плавно, но почти незаметно. Метод конвертирования в большинстве случаев лучше не трогать, все, конвертируем. Получилась гифка 50 кадров, то есть 5 секунд при 10 кадрах в секунду. Также тут есть функция обрезки видео еще до создания гиф. Переходим во вкладку Cut, тут длительность видео по секунду. ставим время, к примеру, с 90 до 110 секунды и в итоге получаем 20-секундный фрагмент, который мы можем сразу перевести в гиф, либо в альтернативные форматы типа APNG или WebP. Самое сложное здесь, конечно, понять, как взаимодействуют фреймрейт и длина видео. На самом деле просто. Длина видео — это одно, а фреймрейт — другое. Чем ниже фреймрейт, тем меньше объем гифки, но видео может быть не таким плавным. И все-таки если вам нужно соблюсти изначальный фреймрейт, то сначала его нужно узнать, и узнать это можно здесь. Вот наше видео — это 24 кадра в секунду. Вот это видео — 30 кадров в секунду. Теперь небольшие хитрости. Напрямую из видео мы можем сделать только гифку в 10 секунд при 25 кадрах в секунду. А вот если разложить видео на кадры и потом собрать заново, то это ограничение можно обойти. Вот у меня 15-секундное видео при 25 FPS, разложенное на кадры, то есть 375 кадров. Заходим в GIF Maker, загружаем их туда, а загрузить их можно до 2000, а это на секундочку 80 секунд видео, задержку ставим 4 миллисекунды, так как у нас 25 кадров в секунду, и получаем гифку длиной в 15 секунд с FPS 25. Теперь о том, что делать, если видео больше 100 мегабайт. Например, полнометражный фильм, и вы хотите из него вырезать GIF. Тут достаточно просто — нужно сначала вырезать фрагменты из фильма другой программой, например, DaVinci или ShotCut, а потом вставить ESGIF. Но если вы не пользуетесь монтажными программами, а времени на освоение нет, то можно воспользоваться, например, Windows. В меню «Пуск» находим «Фотографии», справа в верхнем углу жмем кнопку «Импорт», находим наше видео, правая кнопка мыши и «Изменить создать Мы Выбираем функцию «Усечь». Настраиваем момент, который нам нужен и сохраняем копию. Видео автоматически сохраняется в папку изображения, далее спокойно конвертируем его в GIF, либо второй вариант. Открываем видео через кино и ТВ. Это также в меню пуск, либо как у меня автоматически, так как я не менял приоритет на проигрыватель. В правом нижнем углу жмем на ручку редактировать, во всплывающем окне на обрезать. И по аналогии с фотографией ползунками выделяем тот момент, который нам нужен и нажимаем сохранить как. Кстати, если переводить видео в png то там вариантов с количеством кадров намного меньше. Кроме создания GIF из видео реже, но все же иногда может понадобиться создать GIF из набора картинок, например вот такой вариант. Берем картинку, заходим в обрезку, ставим размер, который нам нужно. Далее заходим в Resize, выставляем размер картинки изначальной. сохраняем и так несколько раз, чем больше кадров вы сделаете, тем плавнее будет картинка. Заходим в GIF Maker, выставляем наши картинки в правильной последовательности, ставим задержку, например, в 50 миллисекунд. Получается, что в секунду проходит только два кадра из четырех наличествующих. А теперь 20 миллисекунд. И мы видим, что гифка ускорилась, так как за секунду мы видим ее всю. Ну а что касается других настроек ESGIF, об этом я подробно расскажу в следующем видео. Вроде программа простая и все в ней просто, но уж раз взялись за создание GIF, лучше сделать все от начала до конца и забыть. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.